У меня, честно говоря, просто-напросто нету слов. Я просто в шоке от того, что последнее время вытворяют разработчики Барвики РП. Не успел я еще отснять и показать тебе весь материал по обновлению, которое залили на тестовый сервер, так разработчики уже заливают новый. Опять нам с тобой выкатили кучу всего нового и интересного, с чем я тебя сегодня с удовольствием познакомлю. Не забывай про розыгрыши на 500 косарей среди всех серверов абсолютно в каждом моем видеоролике. Условия ты видишь на своем ну а итоги всех этих розыгрышей каждое воскресенье на моей странице ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Помимо всех новых видоизмененных диалоговых окон, помимо всех меню взаимодействий, нас с тобой ожидает наконец-таки новый, качественный, прорисованный, красивый и удобный инвентарь. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас с тобой есть абсолютно все: Меню инвентаря, меню дома, меню бизнесов и наград, рюкзак, крафт, трейд, обмен, настройки персонажа, информация твоего персонажа и даже кнопка донатного магазина. И все это отлично, быстро и качественно работает, больше ничего не тормозит. Выглядит тоже безумно красиво и красочно. Также нас с тобой теперь ожидают новые фракционные квесты, которые будут доступны, я думаю, абсолютно во всех фракциях. На данный момент на тестовый сервер уже добавили такие квесты для всех мафий, для администрации области, сухопутных войск России 24. К сожалению, в данный момент пока что мы с тобой можем пройти только 4 новых квеста для мафии. Обязательно напиши мне в комментариях, если ты хочешь, чтобы я прошел все эти квесты и показал тебе все награды за них. Но я думаю, в скором времени нам доступны будут уже абсолютно все подобные квесты. Квесты довольно интересные. Меня очень удивили названия данных квестов. К примеру, в тех же сухопутных войсках нам с тобой будет необходимо провести тест-драйв танка, помыть его и заняться доставкой. Оружие, это довольно интересно. Ну а в России 24 так вообще взять интервью урок звезды. Ничего подобного я еще на Барвихе не видел. С удовольствием пройду все эти новые квесты. Большинство игроков уже давно просили добавить что-нибудь новенькое, интересное для фракции. Разработчики прислушались к своему комьюнити и наконец-то выкатили это. Тем более, как я всегда говорил, абсолютно любые новые квесты, неважно, тематические это или какие-то квесты с крутыми призами, уровнем это всегда интересно, поэтому отозваться по этому поводу я могу только положительно и с удовольствием буду ждать все эти новые квесты на основных серверах барвихи РП. Также в донат нам подвезли с тобой новые, как уверяют разработчики, беспроигрышные рулетки. Цена за данную рулетку составляет всего 180 коинов. Если обменивать 180 коинов на валюту, то это будет 100 тысяч рублей. В этой рулетке сто процентов выпадает абсолютно любой русский автомобиль. Но главное приз в данной рулетке это будет новая BHE60, естественно с небольшим шансом выпадения. Также, помимо этого, во всех новых рулетках теперь появилась кнопка сразу же либо забрать этот автомобиль себе, либо продать его в ГОС, но не за пол цены, а за целых 80% стоимости. Ничего подобного я не видел еще ни на одном КРМП Мобайл. Эти рулетки мало того, что классно анимированы, сопровождены крутым звуком, имеют 100% шанс выпадения Абсолютно любого автомобиля, то есть в этой рулетке нет такого, что ты не выиграешь ничего. Так теперь, помимо этого, ты можешь либо забрать данный автомобиль сразу себе, и при этом он уйдет не в слэш а уйдет в слэшбэк. То есть он не будет занимать твои слоты. Ты его всегда сможешь вытащить, как и любую награду, за абсолютно любой промокод через команду слэшбэк, так сказать, из своего почтового ящика. Ну и помимо всего этого, если тебе данный автомобиль не нужен, ты можешь сразу его слить за целых 80% процентов его гособоронного. Государственной стоимости. То есть, грубо говоря, в данных рулетках ты просто-напросто можешь сразу выбивать деньги и довольно неплохие, что лично, как по мне, безумно круто. У нас просто-напросто с тобой появились карманные контейнеры, которые мы теперь всегда можем носить с собой и открывать где хочешь и когда захочешь абсолютно в любое время. Теперь не придется дожидаться контов, а просто-напросто можно открыть эту рулетку даже у себя в квартире и поднять неплохо так деньжат. Единственное, Минус данных рулеток, конечно же, то, что они за донат. Но не забывай, все те игроки, которые приобретут данные рулетки за донат, смогут перепродать тебе их в торговом центре за игровую валюту. Так что ты всегда сможешь нафармить себе деньжат на новые рулетки. Тем более, что последние новые рулетки с русским автопромом стоят так вообще копейки. С нетерпением жду, когда все это добавят на основные сервера. Ну а ты отпиши мне в комментарии, что бы ты хотел увидеть в первую очередь: открытие новых рулеток тест новых машин или же прохождение квеста. Я думаю нас с тобой ждет очень интересная неделя. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!